Ну что ж, друзья, с нами опять Андрей Исипенко. Андрей, привет. Здравствуйте. Привет. Привет, Здравствуйте. Андрей. Спасибо, что опять пришел к нам в эфир. Место встречи изменить нельзя, как известно. Да. Ну что, если тебе не трудно, расскажешь немножко о сегодняшней партии, как вообще сегодня прошло угу. все. Да, вот в дебюте я немножко удивился, потому что Магнус Котово вообще не играет, как я понимаю. Вот. И сегодня вышел резко. Может, после уже... вчерашних комментариев вы, может, он послушал русскую версию твоего интервью и узнал, что ты не хотел каталон, что получится? Да-да-да, возможно, кстати, да. Я думал об этом в партии, пытался понять его логику, вот. Но он, видимо, слон Б4 хода не ожидал, потому что я и ДЦ ходил, и слон Е7. Последнее время слон Б4 вроде бы не ходил, вот. Но он пошел слон С3. Я помню, что что-то такое смотрел, но вообще вспомнить не мог, что записано, решил просто Думать, думать сам. Ну, подумал, как бы, C5 вроде логично пойти, почему нет. Вот. Конь D2, он здесь долго думал. Видимо, он выбирал между... <coughs> между чем он выбирал? Не знаю. CD, наверное. CD, конь D5, E4, конь C3, конь C3. CD, я думал, вот такой вариант. И здесь мне, в принципе, нравилось у черных, На конь D4 у меня какой-то есть ход конь 5 а, вот. И вроде бы я в порядке. Два слона. Даже, мне казалось, какие-то шансы, может быть, на Да, смотрится, да. да. Вот. Но он конь БД2 пошел. Вот. Я Б6. Как бы логично. Конь Е5. Это, наверное, получается позиция. Вот здесь я задумался после ДЦ. БЦ. Он побил cd Я здесь думал, что конь d 5 пойти. Но как-то мне казалось, что cd более... более такой... атакующий, может быть, ход. Да, ЕД правильно, в перспективу, что да, тут, да. надо уже быть аккуратными, мы это обсуждаем да. уже. Да, вот Е3. Так E3. получилось, что он достаточно пассивненько да, расставился изначально. Ну как-то вот. вот после тибута он пришел с 3 но, видимо, без особых знаний. То mm -hmm. есть просто как-то решил меня сбить с теории и потом сам уже не уже знал, собрал. что делать. Да, да, да, и как-то получилось э, хорошо у меня. Вот. Ну после... Да, и то есть белым пришлось уже исполнять такой сложный слон f6, ладья c1, это уже такое ну, кстати, э кстати... решение кстати... непростое. А? Но ну, вот после ладьи e1 я изначально считал d4, но ну, видимо этот ход плохой, mm. наверное. d4, типа слон 5 я к e8, у слона слон b7 или ed, может ed, э например, cd, слон b7. Ферзь b7, конь b3, такая позиция, и вот мне не нравилось, что нигде у меня на d8 может попасть да слона 5 Классический слон на опять, 5 да Да-да-да, очень неприятный, неприятный, вот Он пошел ладья 1, я подумал, ну как-то можно этого избежать и пойти опять. Уже d4 угроза создана Вот, и здесь я изначально думал, что есть ход вот конь b3 Вот с магусом после партии обсудили, конь b3, ферзь b5 Ферзь e2, вот я во время партии думал, мне как-то не очень приятно было Ферзь b6, здесь ход какой-то ферзь d2. Непонятный. Вот. Но я хожу а4, слон 5, ферзь 7, э, слон d8, слон d8. Слон Честно d8. говоря, да, слон d 8. D8. Честно говоря, я этого не видел. Но как бы Магдус мне после партии сказал, что он позивнул. Вот. То есть я это. Вот так вот считаю. Да, да, да. Вот так вот так он считает. Но вот, в общем, Ферзь С2, на Ферзь Б6 я, наверное, обходил, Ферзь Д2 А4, ну, я надеюсь, что я бы дошел до этого при анализе, если бы... Я нашел бы, нашел бы, конечно. Да, но все равно не дочитал. А вот скажи, пожалуйста, вот после ладья С1, когда билы сыграли, то есть на С4, Б3 все-таки был бы ход, да, забил На С4, да, я думал, b 3 c 3 конец 3 какой-то. Как-то вот мне не очень... А 3 значит, слон B23 – это ерунда, да, то есть если белым и играет, играть, а пешка может упасть, ну, да? Ну, как-то да, немножко рискованно, я думаю, это mm -hmm. может быть, при mm -hmm. он расставится, почему он консолидируется. Да. И... Ну, мы так тоже посчитали, что это такое, в общем-то… Слишком, да? Опасно, ну, да. да. Mm -hmm. угу. Ну вот, бел белыми попроще, там, да, с блокадой если это играть, конечно, понятно. Ну да, там можно заиграться с слоном черным, да, там. Вот. Я пошел в ферзь b5, ферзь b3, вот здесь не знаю, вроде бы ферзь b4 нормально. Ну, в общем, какая-то равная партия получилась, -то. то есть он сделал вроде бы правильные ходы. Ладья c5, ну, ладья 2 это ладья b5 мне казалось ничья сразу. Вот я решил как-то слон b2 еще проверить, может быть ошибется, потому что вот условно здесь был момент ладья b5, слон c6. Он, я сейчас читал ладья b4, он может пойти, но типа ловушка в том, что слон c3, ладья b6, и кажется, что слон d2, ладья d1 ничья, вот, но здесь слон a4, и уже не ничья, потому что Красиво. на ладьи 2 слон d1. Вот такая мини-ловушка, но, но, конечно, не получилось поймать, поэтому слон c6, да, ладья c5 еще правильный ход, ладья b6, правда, тоже был хороший ход, вот, ладья c5, Слон Б7. Вот, может быть, я мог слон 6 но тут вроде везде ничья. Слон С3, там ладья Б1. Он мне просто партии так сказал, что это ничья. Я тоже видел, поэтому... А вот такой вопрос, Андрей. Вот после все-таки хода ладья С1. Вот мы, мы, мы, мы без компьютера смотрели позицию, просто вот визуально чисто. Какие еще вот ходы кандидаты, кроме С4 ферзь 5 ты рассматривал? Ладья С8 ну. рассматривал, но... Ну, вот как-то я не понимал, в чем... Е7, чем... наверное, на Е4 да, натыкается. Uh, сейчас, ферзь Е7. Ну, ну как-то вот поле, поле для ферзя, мне кажется, возможно, не самое лучшее. Ну, да, ферзь да, E7. понятное дело, что просто вопрос, да, интересный. Ну, ферзь Е2, там уже Е4, наверное, будет где-то. Ферзь е е4 да, вот везде Е4. Как-то там уже начинается, да, какая-то mm. блокада, ферзя d 3 коньянцы Анси 4, классическая... 4, ну да, 6, 6, не там, где надо. Угу. Да. Вот. То есть, в принципе, так ты, наверное, расценил, что приблизительно все так должно аккуратненько уравняться. Да? Ну да, да, да. да. Ну, я пытался да. проблему поставить, но вроде бы не знаю, где возможности были. Но он вроде тоже по партии сказал, что вроде как... Ну да, достаточно чистая партия получилась без да. Андрей, а если вот поговорить именно о каком-то эмоциональном таком противостоянии, чувствовал ли ты, что Магнус как-то нервничает сегодня? Потому что он об этом говорил сейчас в интервью, что нелегко ему даются матчи, что вот он нервничает. Как ты почувствовал какую-то нервозность? Да вроде он спокоен был, мне казалось, да? но в какой-то момент, когда, когда я побил слон Б2, ну и он уже начал, ну, ну просто уже пытаться четко досчитать до ничьей, и как-то он немножко... Не знаю, что это было, но чуть-чуть он понервничал, мне кажется, но посчитал и просто на ничего согласились. Поэтому особо там нервничать, наверное, не пришлось. Ну да, все-таки белым цветом он сегодня играл и как-то особо ничего не получил. Завтра у тебя белые фигуры. Какой настрой? Да боевой, конечно, настрой, но надо... В общем, не знаю, зависит от Автобус. его выбора дебюта. Зависит от автобуса. Нет, нет, нет, не обязательно. Там зависит от выбора его дебюта, как бы, что, что он сыграет. Так и будет. А что собираешься делать вот сегодня, накануне, так сказать, такой важной встречи? То есть будешь готовиться все время или как-то чем-то еще займешься? Чем можно там заняться в Сочи в эти дни? У меня в целом режим здесь примерно одинаковый. Я после партии прихожу, э, ужинаю. Ужинную, потом начинаю смотреть соперника, ну, как бы понять, что я буду смотреть завтра. Как бы выписываю, можно сказать, то, что надо посмотреть. Вот. И как бы уже день проходит, я ложусь спать. И на следующий день просыпаюсь, завтракаю, начинаю опять готовиться. То есть такой настоящий, а много, такой режим один, да. То есть никакого моря, никаких прогулок, да? Ну, я, кстати, один раз в горы ходил здесь с родителями, поэтому, ну, когда выходной день был, когда мне удалось матч без тайбрейка выиграть, удивительно, вот. И сходил, в общем. Ну, в общем, не будем нарушать режим. Володя, если есть вопросы, не будем учить больше игрока. Ну, лучше более подробное интервью в конце турнира, когда все закончится, там в августе, тогда уже. Там уже мы все сбросим. Да, уже можем. Ну что, Андрей, успеха. Спасибо. Спасибо.